Привет всем! Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно. На часах 20.00 по Москве. Ну, у всех разное, конечно, время. Лично у меня уже 12 часов ночи. Да, и мы с вами начинаем. Отлично, плюсики пошли в чате. Это супер, значит... Мы будем сегодня разговаривать о том, как зарабатывать на кредитах. И для начала, как всегда, те люди, которые ходят ко мне постоянно да, на вебинары, они знают, что я человек целеустремленный, и поэтому мне очень важны ответы на вопросы, которые сейчас я вам задам, и они будут показаны на слайде. Ну, во-первых, давайте с вами познакомимся, сколько вам лет, откуда вы и какие цели ставите именно на сегодняшний вебинар. Меня не интересует, что вы хотите добиться в жизни, потому что на данный момент мы с вами будем общаться в течение часа. И вы должны четко понимать, что конкретно вы хотите вынести из этого вебинара, потому что если вы будете знать, что вы хотите, вы это и получите. Потому что если вы просто приходите ради того, чтобы что-то, как-то, то обязательно, просто-напросто вы можете... Ничего не получить за этот час, а час это огромное время в нашей жизни, потому что время самое ценное, что мы можем потерять на данный момент. Так, Светлана, Нижний Новгород, хочу больше знать о кредитах. А, Светлана, смотрите, сегодня мы будем разговаривать о том, как зарабатывать на кредитах, а о кредитах вообще. В целом у нас, в принципе, сегодня не будет идти а, никакой информации. И что такое цель? Цель ⁇ это конкретика. А, не хочу больше знать. Это, понимаете, вы опять поглощаете какую-то информацию. Здесь нужно я... А, Желаю там, да, побольше знать о том, как можно зарабатывать на кредитах. Вот так. Анна 30. Москва, хочу узнать, как можно э, заработать. Но конкретно Анна мы сегодня говорим не просто заработать, а именно о кредитах. А, так, Анастасия Белова хочу знать, как можно на них зарабатывать. На кредитах вы, наверное, имеете в виду, да. А, так, 38, Санкт-Петербург, хочу денег, денег в течение вебинара, конечно, у вас получится заработать, и об этом мы чуть позже поговорим. Так, Татьяна, сорок девять, новый способ заработка хотите узнать? Ага, Рустем, 37, хочу узнать, как дополнительный доход иметь? Отличная, отличная цель узнать о новом заработке, да? Так, Наталья, 27, Москва, хочу рассмотреть новый способ заработка, отлично, да, Жанна Ешкарала, хочу узнать, как заработать на кредитах, да. Так, Лариса, 50, Ростов-на-Дону, использовать кредиты как заработок, хотите, угу. отлично, супер. Так, еще у нас сейчас в чате много я услышала не так много мнений итак какие цели вы преследуете так елена 52 пенза расплатиться по кредитам и заработать на них угу, отличная цель но скорее всего не получится сделать в течение этого часа потому что расплатиться по кредитам это все-таки ну, приличное время а не всего лишь час так ларица 52 года она по возможности кредитов и заработка на них ага Наверное, хотите все-таки узнать о возможности кредита и заработка на них. Так, еще, давайте еще, какие цели ставите, чтобы точно нам, Жене, понимать конкретно, что вам дать. Так. Смотрите, многие в чате писали, что мы хотим больше узнать информации, мы хотим больше узнать информации, И всего лишь там в одном случае я услышала, я хочу заработать денег. Вот действительно, давайте поставим все сегодня перед собой цель. И мы с Женей вам обязательно поможем начать зарабатывать уже на кредитах и за час получить свои 50 долларов. Вот эту цель мы сегодня с Женей преследуем и обязательно поможем вам всем их заработать. Если вам нравится такая цель и вы согласны, что да, это действительно самая лучшая будет цель на ближайший час, то поставьте плюсик в чате. Отлично, плюсики пошли в чате, супер, значит вы согласны, значит девочки, если хотите этого, то должны делать все, как мы сегодня говорим. Мы прямо при вас, прямо онлайн будем создавать новый э, источник дохода, именно через интернет и именно на кредитах. Отлично, отличная цель, вы все с этим согласны, значит мы в одной лодке и мы плывем к результату. Э, цель поставлена, можно значит начинать. Итак, ну, кто ведет вебинар? Естественно, вы понимаете, меня зовут Юлия Рыж, я хозяйка проекта Валим из офиса, и у меня открыто более 15 источников дохода, и каждый раз, открывая новый доход, я стараюсь им делиться вместе со своими подписчиками, потому что я считаю, что если ты знаешь какую-то тайну, то лучше о ней рассказать, потому что чем больше станет счастливых людей в мире, тем больше будет счастья у тебя. Поэтому, как только у меня появляется новая информация о том или ином виде заработка, естественно, я ее сообщаю всем своим подписчикам. И помимо этого на вебинаре будет мой коллега, друг, да, человек слова и дела, Евгений Банин. Вы, конечно же, понимаете, что в своих рассылках я могу давать только информацию о своих успешных ученицах. Да, и о тех людям, которым я действительно доверяю. Потому что я своим именем очень сильно дрожу. И если я говорю, что вот этот человек делает правильно, значит, он действительно делает это правильно. Я никогда э, не использую теорию. Я практик от мозга костей. То есть, если я сама прошла тот или иной вид заработка, и я действительно получаю доход, только тогда я сообщаю о том, как можно заработать на этом. Евгений Ванин практик, и он действительно показал мне новый источник дохода, о котором мы сегодня рассказываем вам на сегодняшнем вебинаре, и этот доход приносит мне хорошие деньги а, в течение нескольких месяцев. То есть я могу сказать, что он стабилен. Поэтому я вам его и рассказываю, и рекомендую. Но давайте, наверное, уже перейдем ближе к делу. Я сейчас хочу передать слово а, Евгению Ванину, и чтобы мы с вами тут же сразу начали создавать свой доход и, конечно же, получая результат. Итак, Жень, тебе слово и... А... Давайте поприветствуем плюсиками в чате Евгения Банина. Так, раз, два, три. Я не пойму плюсики. Это... Не слышно. У меня просто бегунок почему-то не бегает. Ребят, давайте, знаете, как сделаем. Я просто не понимаю, есть ли звук... А, все слышно на 10. Да, у меня просто почему-то бегунок не бегает. Отлично. Ура какие-то непонятные помехи. Ладно, мы остановились с вами на микрокредитах, и я думаю, многие из вас уже в своих городах видели такие организации, которые... Ну, готовы выдать вам, грубо говоря, небольшую какую-то сумму денег, там, грубо говоря, от 1000 до 30 тысяч рублей взаймы, но на небольшой срок, но под большой процент. Вот. А, мы сегодня кредиты брать не будем, мы с вами на них начнем зарабатывать. Сегодня речь пойдет об одной компании, которой, на самом деле, я присматривался достаточно долго сам лично, да, с ней я познакомился где-то два года назад, первый раз ее увидел. Вот. И потом, когда мне предложили попробовать зарабатывать на выдаче микрозаймов, ну, я, честно сказать, отнесся к скептически. Вот, но когда я в первый месяц заработал 400 долларов, мне уже это дело понравилось, да, то есть я начал проверять, что это за организация, какой сайт, где он состоит и так далее, да, и сегодня я хотел бы, чтобы у нас был немножко вебинар такой интерактивный, да, чтобы мы с вами не только слушали, но и сразу делали. Вот, поставьте плюсы вообще, кто хочет зарабатывать на микрозаймах, кому эта тема интересна, может быть, кто-то уже зарабатывает. Лучше поставьте вот плюсы пока. Вот сейчас слайды, которые э, перед вами, э, так скажем, мигают, <смех> не знаю, э, пролистываются, да, это вот некоторые компании, которые занимаются микрокредитованием. То есть вы можете набрать их в интернете, да, то есть fast money, быстрые деньги, убедиться в том, что такие компании существуют, причем онлайн, да, и спокойно выдают кредиты. Вот речь пойдет сегодня о компании, которая называется WebTransfer. Я с ней познакомился около. Наверное, сколько уже, ну, как я говорил, два года назад и полгода я э, с ней так плотно сотрудничаю. Точнее, плотно сотрудничаю последние три месяца. Я, честно сказать, не думал, что этот проект будет, ну, так работать долго и честно, вот. но сейчас я в этом абсолютно не сомневаюсь, потому что компания параллельно открыла еще несколько направлений. Это и э, сайт по покупке билетов, там у них магазины какие-то есть, социальные сети и так далее, да. но не в этом суть. В общем, веб-трансфер – это кредитная социальная сеть, которая поможет вам начать зарабатывать деньги на выдаче займов другим участникам. Также вот онлайн. Для этого вам нужно что сейчас сделать? Все абсолютно бесплатно, то есть вы переходите вот по этой ссылочке, и как только вы по ссылочке перейдете, вам нужно будет нажать на одну из кнопочек социальных сетей, которые вот вы видите на самом слайде. Да. Желательно нажимать на ту кнопочку, где в социальной сети у вас указаны ваши реальные данные, да, то есть фамилия, имя, отчество и так далее, да, потому что это будет как бы работа. С деньгами, и здесь нужен реальный аккаунт, а не какой-то фейковый. Иначе его просто заблокирует компания, и вы больше не сможете там зарегистрироваться. Вот. Давайте мы как сейчас сделаем. то есть У нас, в принципе, дел для этой регистрации 5 минут. Да? Вы проходите по ссылочке, нажимаете на одну из кнопочек социальных сетей, в которой вы зарегистрированы. И как только вы попадаете в свой кабинет, вы ставите плюсик в чате. Вот, давайте попробуем управиться минут за пять. Я думаю, на самом деле все это быстрее произойдет. Вот, что произойдет после того, как вы нажмете на кнопочку? да? То есть Вам нужно будет подтвердить доступность э, к вашей э, социальной сети. Э, там, в принципе, все на русском. Ни в одной сети, ни ВКонтакте никого нету, Ребят, Не э, у кого нет Твиттера, ни у кого нет Одноклассников, Фейсбука нет. Ребят, ну, это ваше упущение. Вам надо обязательно зарегистрироваться хотя бы ВКонтакте. Вот все, ВКонтакте подойдет. Если мы занимаемся интернет-бизнесом, значит, у вас должны быть социальные сети. Это даже не обговаривается. Вот, поэтому заводите обязательно, потому что социальные сети, да, в следующих, может быть, вебинарах я вам расскажу, как продвигать этот бизнес через социальные сети, через канал YouTube и так далее, да. Сейчас мы с вами научимся зарабатывать первые деньги, то есть, как научимся выдавать вот эти вот займы. Ставьте плюсики, когда зарегистрируетесь, пройдете регистрацию, если у вас какие-то вопросы там попутно возникают, можете писать. Вот, на это давайте я 5 минут вам дам, да, то есть, после регистрации на ваш счет поступит 50 долларов. Но для того, чтобы они туда поступили, вам нужно будет еще подтвердить свой номер телефона. Вот, а номер телефона подтверждается в разделе. Вот увидите, как после регистрации, да, то есть вы должны увидеть такое в правом верхнем углу, э, будет иконка ваша, да, аватар. Вот там будет написано время, число, год. И такая выпадающая панель. В этой панели есть раздел. Он находится практически в самом низу, перед кнопочкой «Выход» настройки. Вот зайдите в эти настройки. Как только зарегистрировались, то есть прошли регистрацию, вам смогут попросить там подтвердить e-mail адрес. Вот. И в этом разделе вы найдете ваш профиль. Вот в этом профиле есть такая строка «Телефон». Там выбираете страну, в которой вы живете, появляется ваш код страны, для России это плюс 7, и вводите дальше свой мобильный телефон. Вам приходит смс с подтверждением, что телефон, телефонный номер подтвержден, и на вашем счету появляется 50 долларов, с которыми мы дальше с вами начнем работать. Раньше адрес почтовый не надо было вводить, а сейчас уже как бы требуют. Вот Пока вы регистрируетесь, я э, попробую вам еще рассказать суть самого вот этого бизнеса. Да, что с ним надо делать. Э, дело в том, что здесь как бы есть вот этот вот пробный вариант, который мы с вами сейчас рассматриваем. На нем можно зарабатывать деньги, но на это уйдет достаточно долгое время. А, объясню почему да то есть вам здесь дают 50 долларов а данные паспорта нужно будет вносить позже да то есть когда вы ну, можете не сегодня внести там завтра послезавтра то есть давайте сейчас если мы с паспортами так скажем начнем работать это уйдет очень ну, времени да то есть у нас 57 человек если все сейчас начнут еще паспорта э, добавлять, то мы очень много времени потратим на все это. Да? То есть можно позже это загрузить, да, но это обязательно надо загружать, потому что все-таки это кредитная организация, и мы здесь будем также зарабатывать деньги, которые будем впоследствии получать на своей кошельке. Вот. Э, в общем, компания дает вам 50 долларов пробных, она у вас их потом заберет, на самом деле, да, эти деньги. Но у вас останутся проценты, которые вы заработаете на выдаче первого своего микрозайма, который мы вот сегодня с вами и выдадим. Вот. Что произойдет дальше? Этот микрозайм мы с вами выдадим на 10 дней и заработаем примерно 3,5 доллара с этих 50 долларов. То есть ничего не вкладываем, мы уже зарабатываем 3,5 доллара. Что мы с вами делаем дальше? Да, то есть Это я вам сейчас рассказываю, медленный способ, как на этом зарабатывать. И на этом реально можно зарабатывать. Дальше э, есть такая функция здесь в кабинете, это кредитный арбитраж, который дает, э, дается до 3000 долларов на величину вашего депозита. То есть, если, допустим, у вас на аккаунте лежит какая-то сумма, вы э, даже минимальные 3,5-10 долларов, вы всегда можете взять еще кредитный арбитраж под 0,5% сами лично. Вот, и что вы делаете? Вы берете этот кредит на арбитраж под 0,5%, а вы даете его уже под 1,5%, также в этой социальной сети веб-трансфер, да, то есть есть здесь такая биржа, вы ее потом можете посмотреть, там на этой бирже люди предлагают кредиты, и э, есть э, люди, которые выставляют, кому нужен кредит и под какой процент. То есть такая биржа, да, один человек предлагает взять деньги, а другой предлагает там взять, но под определенный процент у кредитора. Вот, на этой бирже мы все наши заявки будем выставлять, и, соответственно, будем зарабатывать на этой разнице в процентах. Сколько у вас примерно получится за первый месяц работы? Как показала практика, выходит небольшая сумма денег, да, около 9-10 долларов с того, с чего вы ничего вообще не делали, так скажем, да, то есть э, деньги не ваши были вложены, э, была вложена только ваша часть какого-то времени, вот, но через 2-3 месяца вы уже выходите в чистую прибыль, то есть вы начинаете зарабатывать от 50, там, 100 долларов ежемесячно, а потом, соответственно, и это все увеличивается, то есть примерно за полгода можно выйти на неплохие доходы, ну, в несколько сотен, так скажем, долларов, это если вы будете вот так вот работать, скажем, тихим ходом. Что делают некоторые люди, да, то есть какая здесь есть возможность в этой социальной сети. То есть, ну, я советую вам сначала попробовать, да, как это все работает, вложить вот эти пробные 50 долларов, заработать на этом какие-то там 3-4 доллара посмотреть, как вообще вся система работает изнутри, и уже только после этого вкладывать свои деньги. Вот. Потому что здесь можно также вложить еще и свои собственные деньги, также их выдать кому-то э, взаймы. Вот. И на самом деле не надо бояться эти деньги здесь потерять, потому что компания, у нее есть такая опция «Гарант», которая гарантирует вам возврат ваших средств ну, в любом раскладе, даже если... Заемщик эти средства не вернет, потому что компания с вас зарабатывает процент с каждого выданного вами займа. Итак, я вижу, что уже многие зарегистрировались. Так, ребят, давайте поставим пятерочки, да, потому что я сейчас рассказывал и уже пропустил, сколько э, вас зарегистрировалось. То есть, про, э, кто получил 50 долларов на счет, давайте по пятерке поставим. Отлично. Я прямо вас сейчас сразу вот онлайн и буду прям говорить пошагово, что надо делать. У меня на самом деле есть записанное видео. А, ну вот, Анна уже свои 50 вложила. Отлично. Только, ребят, вы не спешите вкладывать, потому что надо вкладывать на 10 дней под процент 1, 15 Вот. Для, для тех, кто еще не вложил, заходим во вкладочку вложить Называется она... Так, сейчас... Вот, заходим мы во вкладку «Вложить», и здесь у нас э, есть э, такие, скажем, чекбоксы, в которых э, уже прописана заранее сумма 50 долларов. Да, это то, что у вас сейчас имеется на данный момент на счету. Срок там, 3 дня, максимум вы можете выдать эти средства, на, по-моему, на 10 дней, которые вам компания дает, и выставляете процент в сутки 1,4-1,5%. В принципе, да, что я могу объяснить по этому проценту? То есть, с левой стороны вы видите такой виджет, статистика на 19 число 2015 года, да, то есть на 19 марта. Количество сделок было сделано 87 тысяч, сумма сделок 22 миллиона. И вот если спускаться на пятую строчку, мы видим, какая средняя ставка на, сейчас на бирже. То есть, кредит выдают в среднем под 1,36%. Вот. Чем ниже процент, тем быстрее его эту заявку у вас забирают. Да? То есть кто-то берет кредит. Заходит на биржу, просто его берет и в принципе, начинает использовать по назначению. И, соответственно, из этого процента и вытекает ваша прибыль. Если вы ставите, допустим, 1,5, сами вот поставьте в этот процент в сутки, где написано, да, на 10 дней, ваша прибыль составит 3 доллара 75 центов. То есть пишется, что займ идет да, 50 долларов, потом плюс ваша прибыль 7,50. Это если бы ваши деньги были, да, вы бы столько и заработали, 7,5 долларов за эти 10 дней. И так как у нас еще включена опция «Гарант», а для чего она включена, Ее, без нее вообще кредиты не выдавайте никому. Иначе, если заемщик не вернет средства, то компания вам тоже ничего не вернет. Вот. а если произойдет, допустим, но ну, бывает такое-то, что вовремя не выплачиваются кредиты, кредитные деньги не возвращаются даже, бывает, э и у вас включена опция гарант, то компания вам возмещает, как бы, этот убыток. У компании достаточно крупный гарантийный фонд, несколько миллионов долларов, и она оттуда выплачивает, а какие-то деньги идут коллекторам, да, для того, чтобы эти долги забирать. Ну, неважно, нам сейчас, как бы, надо понять, как на этом зарабатывать. И вот третья колоночка снизу получается, отчисление. то есть минус 50% у вас стоит, да, то есть это вот как раз эти 50% от вашего заработка, они идут к компании, и компания на этом зарабатывает, и, соответственно, из этих же денег она пополняет э -э -э -э -э гарантийный фонд, из которого вы выплачивать неустойки, допустим. Вот, и по сути у вас остается 3 доллара 75 центов, Через 10 дней. То есть вы за эти 10 дней заработаете 3,75. Компания у вас 50 долларов заберет. Так вот, давайте сейчас выставим сумму как раз 50, срок 10 дней, процент в сутки 1,5. И нажимаем кнопочку «Отправить заявку». Как только это сделаете, давайте десяточки тогда. Десяточки прям в чат поставьте. Да, можно было и 1.4 поставить, то есть тут как бы 1% большой роли, конечно, не играет с такой маленькой суммой, да, но когда вот сумма, допустим, в 1000 долларов, это уже как бы 1% даже ощутимо достаточно, сотая точнее процента, или десятая тут уже получается. Так, ну я вижу практически многие справились. ребят, если кто-то не справился, у меня записано видео, да, вам самое главное зарегистрироваться сейчас, да, и после э, вебинара вы просто посмотрите видео еще раз и поймете, что надо делать, что, зачем там следует, я очень все это конкретно описал. Вот, отлично, то есть вы сейчас сделали, грубо говоря, свою первую инвестицию, э, и Через 10 дней вы получите первую свою прибыль три с половиной доллара хм. вот Елена, смотри что надо делать а, теперь если у кого-то уже как бы есть кредиты а, точнее есть уже заработанные деньги и те кто заработает уже эти деньги через 10 дней а, что произойдет? У вас появятся как раз вот эти вот небольшие деньги, там 3,5 доллара, и вам нужно будет зайти в раздел «Кредитный арбитраж» до 3000 долларов. Вы нажимаете туда, и вам э, будет доступна возможность взять кредит, опять же, на 50 долларов, только уже не на 10 дней, да, а на 30 дней. Это уже будет реально кредит, то есть это деньги, которые вы берете. Вот, вы берете их на 30 дней и также выдаете в кредит. Но вы взяли под 0,5%, а вы даете также под 1,4-1,5%. На этом опять же зарабатываете э, деньги. У вас получится, конечно же, не так много денег, да, то есть там где-то около 9 9,5 долларов. Вот, но тем не менее это уже как бы больше, чем 3,5%. Вот. А, таким образом, когда у вас будут накапливаться деньги на кошельке, вы постоянно э, берете вот этот кредитный арбитраж и увеличиваете, грубо говоря, эту сумму там, в несколько раз, в три раза, в три-четыре раза. В принципе, вот вся ваша работа. Да? Все это я подробно описал в видео, которое мы как раз вам вышлем после презентации. И э, если кто что что-то не понял, посмотрите и я не думаю, что у вас возникнут какие-то проблемы. Да, тот, кто хочет занять, может сам взять под 0,5 процентов в арбитраже, то есть не в арбитраже, а у самой компании вы можете взять под 0,5 процентов, но у вас должен быть кредитный рейтинг определенный, да, то есть если у вас очень низкий рейтинг, вам могут и не дать больших денег. Чем выше у вас кредитный рейтинг, тем больше денег вам дают. Вот. Этот кредитный рейтинг, я расскажу, давайте дальше, да, пойдем уже, то есть вы все зарегистрировались и, грубо говоря, начали уже работать. У заемщиков можно найти таких людей, кто под 0,5 выдает свои собственные средства, но таких людей очень мало на рынке микрофинансов. Да, то есть если это какие-то крупные суммы особенно, да, то есть никто не будет давать под такой процент. Хотя встречаются на биржу, если вы сейчас зайдете, вот зайдите, вы сейчас в кабинетах, наверняка все находитесь, давайте мы просто посмотрим, что это такое, биржа, да. А для этого, где ваш аватар, да, в углу горит, да, там есть такая вот менюшечка, выдвигается, написано блог, бонусы, биржа, как раз вот третья. Вот вы заходите на биржу, давайте посмотрим, что вообще на ней происходит, чтобы вы понимали, с чем мы сейчас работаем, и как вообще выдаются кредиты, как они забираются и так далее. Здесь есть э, несколько возможностей на этой бирже. Давайте я не буду спешить. Поставьте, пожалуйста, э, поставьте, пожалуйста пятерочки, да, если вы зашли в раздел «Биржа», чтобы я понимал, что все там уже находятся. На этой бирже тоже можно очень интересно зарабатывать, да, но поначалу я бы разобрался сначала с тем, что мы прошли. Потом уже про биржу. Раздел биржи, еще раз, ребят, повторяюсь, в верхнем правом углу. Есть аватарка ваша, да, где рядом с этой аватаркой такая стрелочка. Вот на стрелочку наводите... И у вас появляется выпадающее меню. Где написано блог. Потом идет такая поросенок. Бонусы. И биржа. На биржу нажимаете и переходите вот на. Все. Ну да, примерно. Как заполнить профиль. Почти то же самое. Вот. Вы находитесь на этой бирже и видите, здесь три вкладки. Да? Первая, на которую вы попадаете, вы видите кредиты которые сейчас выдаются и под какой процент возможно некоторые кредиты которые здесь выдаются это ваши да вот кто то выдал сейчас на три дня по 50 долларов и видите процент на сколько дней выдается да и здесь также вы можете сортировать эти проценты и соответственно сумму кредита вот на стрелочку если вы нажмете в разделе процент вы увидите самый маленький процент и самый большой вот сейчас самый маленький процент вот кто-то выдал кредит стандарт что такое стандарт это когда человек выдает кредит без э, гарантии самой компании веб трансфер то есть если ему эти деньги не вернут компания веб трансфер за это не отвечает и все он то есть рискует сам ну своими деньгами здесь вы можете выбирать какие вас кредиты интересуют допустим если кто-то хочет может взять стандарт да вот на три дня есть гарант но в основном все здесь с гарантом есть э, еще два вида кредитов которые переводятся с карты на карту непосредственно между пользователями и э, соответственно вот таким вот образом тоже эти кредиты выдаются здесь вы можете сами посмотреть все как это работает. Дальше. Дать кредит, допустим. Заходим в следующую раздел Дать кредит. Это вот эти вот кнопочки, которые вверху горят. Дать кредит и купить сертификат. Здесь мы видим заявки. Сейчас у меня загрузится страничка. Вот здесь мы видим заявки людей, которые готовы взять кредит и под какой процент. Мы видим, да? То есть, вот, допустим, первый человек, он возьмет только кредит стандарт на 30 дней под 0,8%. Без гаранта. Да? Таким людям ну, желательно вообще не выдавать. Тем более, кредитный рейтинг у этого человека всего 9. Скорее всего, он его возьмет и не вернет. А вы потом будете как бы разбираться, либо обижаться на компанию. Вот. Есть также человек, который возьмет с опцией гарант кредит на 400 долларов, на 12 дней. Вот. Такому человеку смело можно выдать кредит, но здесь небольшая очень ставка 0,7%. Понимаете, да? Половину от этого, ну не половину, а допустим где-то 40-50% почти, да, забирает компания за то, что обеспечивает вот этот вот сам кредит. То есть вы здесь зарабатываете всего 3,5%, даже 0,3% по этому кредиту за такой вот срок. Ну, все равно, выдав 400 долларов, грубо говоря, вы получаете доход 33 доллара, и с этих 33 долларов вы половину, примерно 17,5 долларов вы получите на свой счет. Вот, Я думаю, здесь вы уже разобрались. Да? И что еще есть? Есть такая графа здесь, последняя, это купить сертификат. То есть, есть люди, которые, допустим, я выдал кому-то кредит, но мне срочно нужны деньги да, допустим я выдал кредит на 30 дней человеку там на 1000 долларов э, под определенный процент но мне срочно нужны деньги и я могу продать этот кредитный сертификат с небольшим как бы с небольшой прибылью да, но человек который у меня его купит там по минимальной цене он на этом заработает и вот в этом разделе э, мы можем купить кредитные сертификаты видим процентные ставки по которым они были проданы так скажем и видим э, дни до возврата. Вот есть, допустим, заемщик первый, э, номинал э, 200, возврат 209, э, дни до возврата 2 осталось. То есть стоимость сегодня 203. То есть, по сути, за два дня вы можете заработать с этого сертификата 8, ой, так, сколько же получается, 6 долларов примерно. Вот. Э, то есть здесь можно также покупать эти сертификаты. Но я этим не пользуюсь лично и вам не советую пока что так давайте я вернусь обратно в комнату ребят все ли вам понятно давайте плюсы поставим Ольга конечно вы можете участвовать и без проблем Указывайте только реальный адрес по которому вы прописаны да. и соответственно Регистрируйтесь, потому что от вас потребуют документы, если будет какое-то несовпадение, там, да, то есть придется общаться уже с э, поддержкой. Вот, хороший вопрос. Кому выдавать кредит? Нужно самим искать? Нет, самим искать не нужно. То есть вы выставляете заявку на кредит, на то, что вы выдаете энную сумму денег. Люди, которым нужны кредиты, также заходят на биржу и смотрят... Э, Какие возможности сейчас есть, да, то есть, вот как мы сейчас заходили с вами на биржу, да, также и другие люди заходят на биржу и берут себе кредиты, а вы эти кредиты выставляете в автоматическом режиме, вот как мы сейчас сделали, в принципе, да, там сделали, а, указали сумму, указали ставку процентную, указали сколько дней, на сколько дней выдаем, все. Дальше уже мы нажимаем кнопочку, и заявка автоматически появляется на бирже. Как только ее забирают, вы сразу же тоже увидите в кабинете, что заявка э, забрана, то есть кредит взяли, и все, вы по сути уже э, одним шагом к прибыли приблизились. Да? Вот. А Как получать деньги на руки? Очень э, просто. Здесь есть такая строка «Вывод денег». И деньги выводятся тут разными способами. Вам нужно запомнить в своем профиле номера кошельков, какие у кого есть, банковского счета, если вы на карточку будете выводить. И, в принципе, она, компания выводит практически на все известные платежные системы. Это на... Киви, Яндекс деньги, потом что там. Я вот на Payer вывожу, потому что очень быстро переводы приходят на Perfect Money. Есть кто выводит себе на банковский счет, кому удобно. Вот. Я, в принципе, не знаю, как-то вывожу обычно на платежную системы. Банковскими счетами я не пользуюсь, потому что... Точнее, я пользуюсь банковскими счетами, я не вывожу туда деньги отсюда с веб-трансфера, потому что вывод э, отнимает достаточно большой процент, банковский перевод. не имеет права зарегистрироваться на сайте те кому менее 18 лет 18 лет если вам нет все регистрироваться вам ну как бы рановато да. то есть ответственности нету а куда я вывожу деньги лично я вывожу на э, две платежные системы на perfect money и на э, Payer. Пару раз я выводил на киви. вот, Но я посмотрел, мне выгоднее выводить все-таки на Perfect Money. И я там через очень такой, скажем, хороший обменник их быстренько вывожу туда, куда мне надо. А так снимаю с карточки в любом банке, в любом банкомате. Минимальная сумма вывода 50 долларов. Как из пейера получать? В пейере есть тоже много разных способов вывода. Вот, они моментальные, причем на некоторые э, виды платежных систем, по-моему, на Киви вообще моментально выводятся. Вот, и э, оттуда также можно вывести и на карточку, на банковский счет, вообще куда угодно. Мне просто удобно туда выводить, потому что я с пейра расплачиваюсь за всевозможные услуги, вот. Я, кстати, записывал видео, как я из Payer выводил деньги, по-моему. Если не записывал, то запишу на днях. Покажу. Все очень легко. Процесс несложный. Нажимаете кнопочку «Вывести деньги», указываете платежную систему, на которую бы вы хотели вывести деньги. Есть галочка «Быстрый перевод». То есть, что эта галочка обозначает в самом веб-трансфере. Да? То есть, если вы хотите быстро получить деньги в течение нескольких часов, вы эту галочку указываете, и компания вам переводит сумму денег в короткий срок и исходя из того где эти деньги у нее на данный момент находятся. там допустим если у вас вы заказали на киви да но на киви допустим достаточной суммы денег нет у них есть допустим на пэйре да они соответственно вам с пэйра переводит на кошелек пэйр вот быстро если галочку не ставите, то придется, возможно, подождать какое-то время, пока деньги придут вам на Kiwi там, или там, на банковскую карту, понятно, 5 дней идут. Вот. А на все остальные платежные системы могут прийти там, в течение дня. Ну, я вот сегодня, допустим, выводил, мне пришли в течение двух часов деньги. А, кнопочка вывести деньги, сейчас покажу. Опять же, возвращайтесь вот в этот, как его, выпадающее меню, нажимаете либо на баланс можете нажать, в принципе, ничего страшного, а лучше на кошелек сразу. Вот можно на баланс и здесь есть кнопка вывод, просто на нее нажимаете, вывод денег, все. Там у вас будет доступная сумма, сколько вы можете вывести, минимальная сумма 50 долларов. Выбираете платежную систему, но у вас, скорее всего, еще платежные системы не привязаны, вы их в профиле потом номера своих кошельков обязательно туда внесите, зарегистрируйтесь на Pair, на Keele, на PerfectMoney, на PayPal, где только можно. Да? И, соответственно, потом будете выбирать, на какую платежную систему эти деньги выводить. Все, и видите, галочка такая, ускорить вывод средств. Можете не ускорять. Ниже вы видите проценты, да, которые берет компания за вывод этих денег. Допустим, на Payr 0%, да, вот, ну, быстрый перевод, я поэтому, в принципе, туда и перевожу. Visa Mastercard 2% плюс 5 долларов за перевод. Kiwi 2%, ну, и все остальные платежные системы практически 2%, кроме PayPal. В с 3,5, но в WebMoney всегда как бы не очень выгодно с ними работать. Вот, у них всегда такой завышенный процент. Все, нашли. Как быстро возьмут кредит, это я не могу сказать. Бывает несколько часов висит, бывает через несколько минут уже берут. То есть все как бы не от меня уже зависит, а зависит от того, может быть, от времени суток, от того, нужен сейчас кому-то кредит, это не нужен. Обычно берут очень быстро. То есть в течение дня у вас кредит этот забирают, и вы начинаете зарабатывать. Вот Что хочу еще, ребят, сказать. На самом деле здесь есть очень много возможностей, и вы можете не ограничиваться 50 долларами, как я говорил, которые вам дала компания. Вы можете вложить свои деньги еще, от 50 там и выше долларов, сколько, как бы, не жалко, как говорится, потерять. Вот, и, в принципе, все. Вы можете увеличивать и свои собственные средства. Опять же, по поводу гарантий да, то есть, многие, знаете, спрашивают такие вопросы, Женя, а ты уверен, что там компания это будет работать долго там, надежная ли она. Если вы зайдете на первую страницу вообще компании WebTransfer, то внизу вы увидите все данные по этой компании. Это пресса о нас, да. Если вы полистаете прессу, ну давайте я вам сейчас сам просто скину, что как бы дает мне возможность судить, что компания реально будет работать очень долго. Во-первых, она на рынке уже не первый год. Получается, с 95-го, что ли, года. То есть, 97-го. Вот я вам скидываю статью на Альфа-Банк. И вы можете прочитать о компании Webtransfer. Там есть кликабельные ссылки на сайте самого Альфа-Банка. вот и Так, я читаю вопрос постепенно. Но ну, вы можете зайти, в общем, на эту страничку, почитать то, что компания Альфа Банк вы знаете, что это такое Альфа Банк, я думаю, уже всем понятно, да? И компания WebTransfer заключили договор, что в 2012 году. У них была платежная система, сейчас это вот они МФО запустили. Компания периодически там а, участвует во всяких мероприятиях и так далее. Да. Понятно, что, как бы, знаете, у меня тоже сначала так глаза, думаю, ну, не бывает же халявы, да, то есть как тебе 50 баксов дают, ты можешь еще на этом зарабатывать там постепенно. Вот. Однако же это, в принципе, обычная плата за рекламу. То есть, компания готова вам дать денег, вы попробовали, вы, соответственно, попробовали, вы заработали, вы рассказали своим знакомым. Когда вы рассказываете знакомым, они регистрируются в этой компании, начинают работать и, соответственно, приносят также компании прибыль. Вы на этом тоже можете зарабатывать, да, если э, кому-то расскажете об этой возможности, да, и вы будете получать небольшие проценты от тех людей, которых вы пригласили в эту социальную сеть по выдаче кредитов в принципе обычная практика сейчас в интернете да это партнерская программа можно сказать бесплатная реклама я и пользуюсь и так тут у меня по моему были еще какие-то вопросы сейчас чат немножко пролистаю. сколько я уже заработал э, так ну я прям точно не могу сумму назвать сколько я заработал я вышел за четыре с половиной месяца сейчас уже 5 будет почти на 1200 долларов в месяц. Просто с инвестицией. С нуля, можно сказать. вот И еженедельно я снимаю в среднем где-то 270-280 долларов. Ну, понимаете доходы они постоянно как бы растут. Поэтому мне я как бы затрудняюсь ответить, сколько я зарабатываю в месяц. У меня зарплата нет, у меня очень много проектов разных. Это один из тех проектов, на котором я зарабатываю и о котором просто меня вот Юля пригласила рассказать. Потому что когда-то я ей рассказал об этом проекте, она попробовала, ей понравилось, вот и все. Она говорит, Жень, давай моим ребятам тоже расскажем. Я поэтому пришел вам рассказать. Вот. А в чем подвох? В том-то и дело, Оль. Я сам, сам бы хотел бы узнать, в чем подвох. Подвох на самом деле нет. Подвох э, как бы в чем? Люди э, дают просто друг другу деньги взаймы под процент. Компания как бы является посредником, да, которая контролирует все эти процессы. Вот и все. То есть вы... Э, Сейчас вы да, то есть берете деньги компании, 3,5 доллара, которые вы заработаете, вы с ними, по сути, толком ничего не сделаете. Вы сможете их инвестировать только дальше, да? Пока у вас 50 долларов не накопится, вы оттуда ничего не выведете. Да, но ну вы хотя бы попробуете, что это такое. Вот. А есть люди, которые инвестируют в эту компанию деньги, то есть у кого-то вот есть там несколько сотен долларов, грубо говоря. Взяли, завели, выдали кредит кому-то, кто-то взял. Компания на этом заработала процент, вы также на этом заработали процент, и все, компания гарантирует то, что заемщик вернет вам деньги, да, а вы, как бы, ну, грубо говоря, являетесь основным инвестором, который эти деньги выдает, вот и все. То есть, эта система, она используется везде, вот те компании, о которых я сегодня говорил, Fast, там, быстрые деньги и так далее, вы можете этих компаний очень много найти в интернете, но они не дают такую возможность они сами свои деньги вкладывают то есть выдают вам в кредит и все вы на этом зарабатывать можете тоже да только ну грубо говоря по партнерской программе свои деньги вы вложить не можете вот а Трансфер в своем роде это единственная компания которая дает такую возможность да то есть с вложением своих средств хотя есть такие же сервисы где вы вкладываете свои деньги это вот на самом сервисе WebMoney, на да, такое тоже имеется э, биржа да но она не очень популярна почему то не знаю вот, и еще наверное, есть на сейчас появилась такая же биржа практически на perfect money вот, но там вам никто ничего не гарантирует то есть вы уже сами там с этими кредитами разбираетесь кому давать кому не давать вот а здесь компания выступает гарантом и внизу сайта вы также можете найти ее лицензию да, то есть лицензия веб-трансфер там регистрационный номер там такой такой то зарегистрирована в нью-йорке сша веб трансфер лтд и так далее то есть все вот внизу, все данные есть. Компания существует с 2006 года, это можно легко проверить. Вот, посмотреть вот эти все издания, которые здесь пресса нас пишет. То есть все это можно найти, почитать и так далее. Если вы, как бы сейчас, вы абсолютно ничем не рискуете, вот, то есть своих денег вы не вкладываете, можете вообще не вкладывать, достаточно, ну, 50 долларов этих достаточно для того, чтобы начать зарабатывать. Но я не считаю, что это заработки, это, знаете, так попробовать поиграться, так скажем. Вот, настоящие заработки начинаются, когда у вас там уже крутятся какие-то обороты денег. Вот, на этом, наверное, все. Если есть еще какие-то вопросы, ребят, задавайте, и у нас, в принципе, 5 минут осталось до конца. Все, тогда всем спасибо если вопросов нет я кладу трубочку и больших вам заработков в интернете пока всем какой суммы выгодно Ольга, с той суммы, которую вам как бы не жалко. А, кстати, давайте еще буквально две минуты, ребят, да. То есть, э, еще раз объясню, что это за компания, да, и э, почему надо вкладывать те деньги, которые вам не страшно потерять. Сейчас вы видите, какая ситуация вообще на рынке, да, и то, что банк может отозвать лицензию там у любого другого банка, да. То есть, насколько все сейчас... Ну, я не скажу, что надежно, да, нет ничего надежного на 100%. Также все компании, которые работают в интернете, не в интернете, да, в любой момент может произойти все, что угодно, любой форс-мажор, да. И если вы боитесь там вкладывать какие-то большие суммы денег, лучше не, не вкладывайте, да, не берите никогда в кредит деньги какие-то у кого-то, чтобы вложить их. А, используйте только свои собственные средства. Вот, тогда вы, ну, можно так сказать, избежите многих, неудач может быть вот хотя я пока уверен то что компания будет еще работать Те, кто у нее лицензию не отзовет потому что на веб-трансфер зарегистрирована то есть лицензию ей выдавал американский банк и также в лондоне оператор денежных переводов потом лицензии на предоставление финансовых услуг вот все лицензии можете посмотреть кто там чего выдавал и в каком году а, поделиться в социальных сетях. Но пока не надо. Делиться. Можете представить вашу динамику баланса. Динамика баланса это как понять? Динамика баланса вот у меня на Форексе, да, там есть. <с bullshit> а на веб-трансфере тут динамики такой нету. То есть есть тут движуха, которая идет, постоянно деньги. Ну, давайте я вам покажу, не знаю, в чат скину когда деньги постоянно начисляются. Просто я не пойму, что он даст вам этот э, динамик этого баланса. Я в первом месте я заработал 400 долларов. На данный момент у меня выходит уже 1200. Вот, то есть достаточно все быстро развивается. Сейчас попробую что-то в чат скинуть. Тут очень сложно показать. Не знаю, как это сделать. Ну, допустим. Так, так, так. так. А, ну что я показываю? Вы посмотрите просто видео, которое я снял. Я вам видео, в общем, дам, там все видно. И динамика, баланс, по-моему, там все я рассказываю, что куда выводить и как. Вот, так будет проще, чем сейчас я буду портянку эту всю копировать, потому что здесь операции ежедневно просто сотни операций. Начисляются там и по 5 центов, и по 4 доллара, и их тут целая куча. То есть я лучше тогда это не буду в чат выкладывать. Посмотрите видео. Видео есть Юля, потом вам видео это скинет. Так, на этом все, наверное, да, Юля, я тебе трубочку передам. Поставим в чате и скажем Жене спасибо огромное за то, что он провел такой вебинар. Завтра будет всем-всем-всем скинута ссылка на страницу, да, где будут все уроки, все видео и, и, конечно же, данный вебинар. Вы поняли, что действительно это можно зарабатывать. Я видела вопрос в чате, сколько можно зарабатывать, ну, выйти на доход 1000 долларов. Просто посчитайте, сколько вы можете вложить и под какой Процент, процент как сказал уже Женя, он должен быть и 1,5, да, и э, выдавать на большее количество по времени, да. И тогда вы посчитаете, сколько вам будет э, приносить денег. Вот у меня э, мой ученик, да, которому я показала этот способ заработка, да, он э, в первую же неделю вывел 300 долларов. Поэтому, смотрите, сами здесь действительно очень все индивидуально. Кто Кому-то не жалко 50 долларов, кто-то хочет действительно по-крупному зарабатывать. Я знаю людей, которые вводили на веб-трансфер 5000 долларов. Вот, и зарабатывали с этого. Поэтому э, завтра будет все-все-все выслано вам, да, и, с, э, и с завтрашнего дня, я думаю, что уже даже с сегодняшнего вы начали зарабатывать, вы понимаете, что действительно это работает, и это действительно э, доход, который вас будет кормить, потому что он в долларах, он не привязан к рублю, а действительно это доллары, э, валюта, которая уходит во всем мире. А, итак, э, всем огромное спасибо, за то что пришли сегодня на вебинар, что узнали новый вид заработка, да, и, и так, по сравнению с копированием сделок, это более безопасный способ, как вы думаете, это два разных варианта, я считаю, что держать в одном месте яйца нельзя, поэтому их лучше разложить в разные места, то есть, поэтому я считаю, что деньги нужно... Деньги должны работать, и они должны работать в разных местах, потому что если с одним что-то случится, а второй будет приносить доход, тогда это будет намного благоразумнее. Поэтому не держите все свои яйца в одном месте, а раскладывайте их. После вложения можно еще какие-то действия производить. Анна, конечно, вы можете завести свои деньги, если вы хотите увеличить свой доход, да, и на них также раздавать если вы хотите просто зарабатывать на том, что есть, то ждите только тот момент, когда вам вернут средства, и когда у вас уже будет определенный доход на кошельке, на который вы снова сможете взять арбитраж и дальше выдать кредит. А, так, завтра будет э, затмение, лучше переждать три дня. Но, э, Сергей, если мы будем во все это верить, тогда давайте не будем выходить из дома. А, вот так вот. Uh, так, хорошо, uh, тогда uh, на этом все, я говорю вам спокойной ночи, потому что у меня уже второй час ночи, и жду вас на следующих вебинарах, обязательно зарабатывайте, и uh, давайте уже перебирайтесь в теплые страны, вот, с вами была Юлия Рыж, Евгений Иванович, и до скорых встреч, пока-пока!